Семка пошла, мисс. ты понимаешь, что завтра это что надо будет показывать, блядь? Капралу-блидовщику. Этих трех ребят убил их лучший друг. Целых трех ребят невинных, которые были девственником. Как можно быть таким невинным пиздоболом? Что? Сынок, ты совсем, блядь, поехал, сука? Ты физру забыл, блядь. А? Немедленно положил еще раз. Еще один раз. Ты забудешь. В итоге мы расставали его отца и посадили в тюрьму, что он родил такого плохого сына. Сейчас мы следим, и он, его, он должен пойти на работу в 7 утра. Мы ждем в 7 утра, чтобы за ним начать следить и узнать, где он работает и во сколько он выходит на работу. Фу, блять, сука, ты обкакался, сынок. Да. Пора жопку помыть. Ну сходи, помой жопку. А все мы в детстве хотели стать пожарными. Слушай, а как? Фу, так, блядь, то, что мы обсекали друг друга в детстве, это не дальше, что мы хотели быть пожарными. А кем? Все детства мы хотели стать геями, короче, с лейтенантом. А что-то изменилось? Это убийцу в тюрьме изнасилуют, убьют, посадят за убийство совершеннолетних детственников. Ну, это уже совсем другая история. И поворачивай, сука, на меня, камеру, блядь, когда я тебя... Тань, перестанет тебя. Кто это научил? Кто это? Твои друзья-кавказцы, да? А вот, смотри, сейчас накрываем вот это, блядь, там знаешь, сколько шлюк сейчас в этих автобусах находится? Ну-ну-ну, включаем сирену. Мы же этих шлюх туда и поставили, Влад. Ха-ха, смешная игрушка. Ха-ха. Лейтенант хуйплт! Да-да-да. Вы занимаетесь материалами расследования по изнасилованию. В этом районе произошел секс. Задерживай преступника, ты, блядь. баный рот! Не-не, все, давай, сюда его. Как тебя учили в полиции? Как тебя учили в полиции? Отец и сын. Счастливая семья! Отец и сын вместе навсегда. Батя, ты ебанутый, дай поспать, иди нахуй. Ебать, Василевка, это такая хуйня, я там так потерялся, что это пиздец. Западная Германия, Финляндия, 2005 год. Лад, меня прикрывает ночью, когда я ему сос Ой, Когда мы спим, мы в машине смотрим за злочными нарушителями. Смотри. Он так и не потрахался. К счастью, выстрел оказался смертельным. А давай сейчас поедем на родной участок. Там отпразднуем это все в бухгалтерии. Стриптизеры, шлюхи, шампанское, пиво, сигареты. И давай еще нарк... наркотиками закинемся.